Американские танки будут неожиданно. Президент США Байден объявил о том, что отправляется 31 танк. Абрамс. При этом, вы знаете, еще ведь и сдвинулось то самое окно Овертона, потому что уже рассуждают о поставках американских истребителей. В издании «Политика» вышел материал, где уже на полном серьезе дипломаты начинают рассуждать, когда поставят истребители и что для этого необходимо. Заголовок статьи «Украина получила танки, теперь она хочет истребители» тоже. Знаете, сегодня мы с вами будем обсуждать, конечно же, и геополитические события, яркие заявления, и внутриполитические события в России. Мы с вами и знаменитую обложку в Татарстане, довольно скандальную, на мой взгляд, рассмотрим. И конфликт Пригожина и Стрелкова, который, на мой взгляд, достигает сейчас своей куль кульминации. И он определенно должен разрешиться уже в ближайшее время, потому что Пригожин, на мой взгляд, поднял уже ставку до предела. Попробуем разобраться и в... В высказываниях медведева о том что украина может лишиться выхода к черному морю то есть это фактически что намеки на битву за одессу прозвучали от медведева ну и конечно же ситуация по фронту самый последний анализ с вами по-прежнему дмитрий никотин заставка и мы начинаем Прежде чем мы перейдем непосредственно к выпуску, позвольте еще раз напомнить, потому что, как вы знаете, а возможно вы еще и не в курсе, потому что аудитория огромная, мой канал на YouTube был полностью заблокирован, все каналы, которые мне принадлежат, они будут вычищаться. Поэтому сейчас добровольцы на YouTube начинают перезаливать мои видеоролики. Возможно, вы смотрите видеоролик именно на YouTube, и тогда это касается как раз-таки вас. Очень важно подписаться на мои официальные ресурсы. Пожалуйста, найдите их. Вы можете по QR-коду подписаться на мой телеграм-аккаунт официальный, либо найти его, здесь видно название аккаунта. Скорее всего, мои ссылки должны быть закреплены в описании к ролику, в закрепленных комментариях, но на всякий случай сверьте, телессылки все указаны. В любом случае, вы сможете найти меня также на других платформах, на Яндекс.Дзене, у меня есть там верифицированный аккаунт, Это можно сделать просто в Яндекс, в поисковую строчку вбивать «Дмитрий Никотин», вы найдете ссылку там и на мой Телеграм, и на мой Яндекс.Дзен, у нас есть ВК-аккаунт также, верифицированный, можно это все найти, Руту аккаунт, то есть сейчас будем на всех платформах дублировать контент, определяться, где будет основная, и на ютюбе придется как-то выбиваться через добровольцев, которые перезаливают ролики. Ко всем, кто перезаливает, пожалуйста, просто указывайте ссылки на мои социальные сети в закрепленном комментарии и в описании к видеоролику. Ну что ж, теперь давайте вернемся непосредственно к нашему выпуску. 31 американский Абрамс. Вы знаете, буквально на днях американцы, не стесняясь, заявляли, что никаких Абрамсов не будет. Даже речи не идет. И топливо там очень, скажем так, по сравнению с леопардами, быстро будет расходоваться. И ремонтировать сложно. Вот прям выходили и заявляли на официальных брифингах. А потом вот так вот. Раз, Байден вышел и сказал. 31 Абрамс для начала. То есть мы с вами видим завершение вот той самой танковой темы. В каком плане завершение? То есть теперь уже танки, это та самая красная линия, которая была в очередной раз, к сожалению, пройдена. Леопарды отправляются. Сейчас будет решаться вопрос количества. Какие страны уже готовы? Это, понятное дело, Польша, это Финляндия. Германия, которая еще раз не только разрешение дает, а еще и сама предоставит. Общее количество леопардов пока под вопросом. Потенциально это может быть больше, чем сотни леопардов. Далее это американские танки, это абрамсы. При этом, вы знаете, здесь еще сейчас ведь разговор про истребители начинается. Смотрите, я сейчас хочу сделать вот блок про танки, потому что многих волнует вопрос танковый. Потом про истребители. Смотрите, по поводу танков, то есть когда они появятся... По заявлениям официальным от Германии, от министра обороны, на это уйдет где-то три месяца до того, как леопарды поступят непосредственно в распоряжение ВСУ. Но, внимание, это со стороны Германии. Со стороны Польши это произойдет раньше. Конкретных цифр пока никто не называет. Абрамсы, опять же, тоже непонятно. Потому что есть всегда вопрос обучения. Но в данном случае переобучение танковых экипажей. Это какой-то временной срок тоже занимает. То есть конкретно это уже заготовка на что? На какой театр, что называется, действий? Ну, танковые наступления это на сухопутный коридор. Крым, я считаю, что на этом направлении, потому что степные пространства. Ну и непосредственно это может быть еще все-таки Сватовская, хоть оно и крайне укреплено. И Запорожская ведь тоже укрепляют, есть схема оборонительных линий. В любом случае... Это весенняя компания. То есть применять их сейчас, в феврале, 99%, что не получится. Даже если они в каком-то объеме поступят, это еще не будет, что называется, сформирован какой-то ударный кулак из этих танков. Далее, смотрите... Зачем это все нужно американцам, я вот, например, прекрасно понимаю. А зачем вот это все нужно немцам, вот здесь, конечно же, большой вопрос. Вы знаете, американцы, ну, действительно, просто в очередной раз продавили Шольца не в том даже плане, что Шольц предоставляет там свои танки, а в том плане, что они еще и последний оплот немецкого ВПК, Танковое производство просто уничтожит. Объясню сейчас как. Все те маленькие страны, которые предоставят свои леопарды, ну условно, Дания заявила о желании, или Норвегия заявила о желании, вот их просто начнут подсаживать вместо леопардов на абрамсы, на американские. Каким образом? Будут предоставляться специальные программы, льготненькие. А Германия будет просто молчать, смотреть на это все. То есть сейчас э, истребители уже только американские для европейских стран. Полная доминация. Комплексы ПВО американские. РСЗО американские хаймерсы. Ну вот еще было танковое строение в Германии. Еще его теперь не будет. Понимаете? Леопард, который признается там одним из лучших танков в мире, 100% будет уничтожен. Все эти кадры разойдутся. Ну, Прабрался-то никого уже иллюзий нет. Да, что с Абрамсами происходит. Ну и вот, собственно говоря, замена предложения, которое поступит от американских компаний на перевооружение. Мы с вами это просто вот 100% увидим в какой-то там среднесрочной перспективе, что там какая-нибудь Дания теперь будет получать взамен американские Абрамсы. Потому что леопарды отдавать, Германия не сможет это скомпенсировать, и тут будут подходить американцы. Далее, по поводу, насколько все это способно усилить потенциал наступления в ВСУ. Опять же, мы с вами еще не знаем итоговое количество, чтобы понимать. В любом случае, вот эта лестница эскалации, как я вот недавно объяснял в большом аудиовыпуске в своем телеграм-канале. Поэтому, кстати, нужно подписываться на частный канал, в том числе находить его. Вот... Э Смотрите, лестница же она действительно выглядит э, так. Сначала и стингеры потом э, гаубицы, потом идут там РСЗО, потом э, наступательная уже бронетехника и тяжелая бронетехника. Далее последняя ступень, это уже идет авиация, это идет крупные дроны вроде Рипера и это ракеты 300 километров дальности. Это будет уже вот следующие ступени. К сожалению, тенденция она показывает, что пока каждая ступень без серьезных последствий для Запада пересекалось. Да, то есть вот по этой ступеньке поднимается Запад дальше. При этом, вы знаете, это еще и говорит про изменение характера боевых действий. Если мы фиксировали такую вот битву на истощение, то танки это, конечно же, для маневренных действий. Необходимы. Да, тяжелые там челленджеры, которые крайне тяжелые, там их вес там, порядка 70 тонн, если я не ошибаюсь, там даже 75 тонн. Их могут использовать для укрепления каких-то оборонительных рубежей. Но вот леопарды крайне, можно сказать, мобильные, даже получше там тех же Абрамсов, вот их будут использовать для ударных кулаков на различных направлениях. В целом, по авиации дальше. Смотрите, по авиации, что говорят Дипломаты. По данным политика, дискуссии, вероятно, окажутся, конечно же, еще более жаркими, чем дискуссии вокруг танков. То есть, это не произойдет все быстро. Но, во-первых, Нидерланды заявили о том, что они готовы предоставить. Просто им нужно разрешение из Вашингтона. Ну и пока Вашингтон будет опять разыгрывать, на мой взгляд, такую вот карту. Сначала отказа. И будет смотреть, что будет на поле боя после зимней кампании. Вот зимняя кампания пройдет. Потом начнется первый этап весенний. И еще раз. Вот каждый шаг эскалации, он происходит в тот момент, когда наступает, что называется, вот если смотреть на карту, мы видим результат, в чью сторону начинает складываться. Ага, Стамбульские переговоры, отход от Киевской, от Черниговской, лестница эскалации, новые поставки. Харьковская перегруппировка, новые поставки. Херсонская Новые поставки. То есть, вот в чем здесь проблема. Они смотрят на поле боя. И если они видят, что инвестиции окупаются, спираль эскалации, лестница эскалации двигается дальше. Поэтому по авиации преждевременных мы по традиции выводов не делаем, не бежим в погоне за громкими заявлениями. Уверенность тут не проявляем, но тенденция, опять же, есть. Далее, давайте по сводке с фронта, что называется, если у нас какие-то изменения. Ну, во-первых, фиксируется по официальным заявлениям попытки высадки небольших групп на Херсонском участке. Но речь не идет про полноценное какое-то форсирование. На запорожском все у нас пока здесь встало. На угледарском направлении, по заявлениям Ходаковского, тоже продвижение к угледару пока на, что называется, уперлось, да, все-таки в оборонительные рубежи. Здесь, опять же, каких-то кардинальных изменений вокруг укрепрайонов Авдеевки и Марьинки нет, то есть Марьинка также 50 на 50 контроль, по Авдеевке никаких изменений нет. Ну и вокруг Бахмута пока также все, что ранее было, Клещеевка, но Красному пока прорваться вагнеровцам не удается». То есть пока фиксируем вот такую вот ситуацию по фронту. Но, конечно же, еще раз представьте, да, сколько уже, вот представьте просто вот такую вот метафору, да. Возьмем тетиву лука, и вот она натягивается, натягивается, это вот все, что происходит сейчас. Рано или поздно последует выстрел из этого лука, и, к сожалению... Все, что нам указывает сейчас, это будет серьезное, скажем так, событие, потому что и вот приказы Зеленского ужесточение наказания за дезертирство, и западная неожиданная эскалация танковая подсказывает, что будет очень страшно и очень серьезно. Ну что ж, далее идем к заявлениям, что называется, интересным. знаете, вот э, я специально выбрал именно эту фотографию, чтобы просто напомнить, как эволюционировал у нас образ Медведева из э, такого западника-либерала в такого ястреба-ультраконсерватора, который образ, во всяком случае, мы не знаем, что на самом деле в голове у Дмитрия Медведева, но его образ сейчас это образ ястреба такого ультраконсервативного. А, Медведев, на мой взгляд, здесь реагировал на заявление Зеленского. А, давайте я вам даже вот сначала все-таки еще хотел вначале этот фрагмент поставить, но думаю можно и сейчас. Вот. А, по поводу Зеленского. Зеленский просто заявил, что Путин для него никто. Вот такая фраза у него прозвучала, что он в целом разговаривать с ним больше не собирается. Ну, Зеленский ведь комментировал ситуацию с танками. Вот давайте с вами засмотрим это, эти уникальные видеокадры. Украине нужны тантики. Нужны тантики и талдатики. А Атлантики. И тоже очень нужны. Мы будем брать этих толдатиков, да то вот тантики будут ехать родат. А тантики тоже будут ехать традат, а где будут радат. Конечно, Зеленскому сложно избавиться от этого образа, поэтому он и стремится, на мой взгляд, сейчас своими заявлениями о том, что Путин для него никто, разговаривать с ним не собираюсь. Хотя мы помним вот эту ту самую речь Зеленского «я же сосед», я постоянно оттуда фото, ну, периодически публиковал, да, как изменилась риторика, когда человек готов был к переговорам. И все поменялось, да, сейчас у нас образ Зеленского раскручивается на Западе, как такой Черчилль, который там готов идти до конца, но вот сегодня он решил, скажем так, пободаться с заявлениями, Медведев отреагировал, на мой взгляд, на это заявление. Он заявил о том, что Зеленский не клоун, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика. Ну опять, тот самый радикальный спичрайтер Медведева у нас снова вернулся. Но есть еще одно заявление Медведева о том, что у... Киевского режима скоро не останется выхода к морю, то есть Медведев сделал такие вот намеки на Одессу. Вы знаете, эта реакция, на мой взгляд, носит такие вот заявления, они носят с одной стороны попытку какого-то психотерапевтического эффекта для патриотов, и они вот прозвучали. Еще раз, ну, здесь я патриот использую скорее даже в таких определенных кавычках, именно вот на ура патриотов больше рассчитано, чтобы так вот произвести сеанс успокоения. Пока говорить про то, что можно рассуждать там, да, про, про битву за Одессу, ну, это, согласитесь, странно, да, то есть еще как бы форсирование Днепра и Херсон сначала, а только потом можно рассуждать про Николаев, и только потом можно рассуждать про Одессу, ну, то есть, ну... Понятное дело, что ну куда такие рассуждения сейчас. А при этом, конечно же, Медведев же не называет да, там, конкретные сроки, он просто говорит «скоро» и на этом все. Вот, поэтому я бы пока к этому заявлению отнесся так. То есть это риторический прием, который применяют политики везде, в том числе его применяют условный какой-нибудь там Арестович, если мы будем брать украинский такой вот спектрум да, заявлений. Его применяет в России у нас Кадыров, его применяет Медведев, то есть это такие вот радикальные жесткие заявления, которые показывают там уверенность в себе, показывают масштаб. Ну на Украине есть еще подоляк советник Зеленского, который тоже делает вот прям радикальные заявления о том, что там Россия должна будет отказаться там от ядерного оружия, демилитаризацию произвести, за Урал там в армию вывести, вот такой же разряд. Ну и насчет конфликта Пригожина и Стрелкова. Сегодня, на мой взгляд, очередной раунд. Вообще тяжело, да, согласитесь? Вот если вы не следили за всем там с 2014 года... Ну, Пригожин у нас вообще появился активно именно здесь с Вагнером, хотя все понимали, что он связан с Вагнером, он это в свое время отрицал. Стрелков – это как раз-таки 2014 год, события в Крыму, события на Донбассе, потому что многие спрашивают, ну вот, а кто Стрелков? Да, кто он такой? Пытаются разобраться в его биографии. Мы сейчас не будем заострять внимание, скажем так, что это был человек, который добровольно поехал на Донбасс, участвовал в событиях, какого-то результата у него не было, он был отправлен в отставку, после этого события уже развивались другим образом. Часть людей его критикуют и считают, что он виноват за тот результат, который был при нем на Донбассе, часть людей считает, что в тех рамках и в тех ресурсах, в которых он действовал, это и так результат был максимальный для него. Да. Но дело в том, что Стрелков, как мы знаем, регулярно выступает с критическими заявлениями там, в адрес Генштаба, в адрес Шойгу. И неожиданно он еще стал проезжаться персонально по Пригожину. Последовал медийный ответ. Во-первых, Пригожин заявил, кстати, что в том числе Стрелкову предлагали небольшую сумму денег за то, чтобы он прекратил критику в адрес Вагнера. Стрелков заявил, что он Вагнер и не критикует в плане непосредственно бойцов, а критикует руководство и образ. Да? И по Пригожину прошелся в том, что человек, я сейчас процитирую заявление, которое было опубликовано в Национальной службе новостей, еще раз, Стрелков. Я считаю, что заявление Пригожина свидетельствует о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле России, чтобы не демонстрировать свойства его характера. Неожиданно категорично высказался Стрелков. А, то есть, опять же, Пригожин, который сейчас имеет огромный авторитет, не, смотрите, я здесь еще раз фиксирую, вот как бы вы ни относились, это так. У Пригожина большой авторитет. У него самая настоящая частная армия в его руках, под контролем. И вот здесь э, есть человек, у которого поддержки меньше, на мой взгляд, по одной простой причине. Он э, дольше существует в политическом поле, еще раз, да, потому что за 2014 год. А Пригожина тогда никто в принципе не рассматривал. И вот ответка, да, которая пошла от Вагнера. Извините, она была постепенной. Сначала опубликовали видеоролик от бойца Вагнера, который так прошелся по Стрелкову тезисно. После этого Стрелков полемика начинается да, в медиа, телеграм, полемика, самая настоящая битва. И тут Пригожин заявляет о том, что он готов предложить Стрелкову место в Вагнере, но не руководящую должность сразу, а какого-то такого среднего уровня. Стрелков прокомментировал это, что нужна конкретика конкретные условия нужно обсуждать, потому что есть вероятность, что это там очередная издевка. На что Пригожин в жесткой форме, на мой взгляд, высказался, ну, здесь цитировать... Не знаю, наверное, не будем, скажем так, что Стрелков испугался. Вот, э, скажем так, немножечко э, заменил я конкретные цитаты из этого высказывания. Ну и на момент записи пока неизвестно, как разрешиться. То есть, смотрите, что здесь важно. Пригожин, он пошел на последнюю ступень, он предложил Стрелкову вступить в Вагнер. Стрелков в сложной ситуации после всех заявлений крайне рискует. Да, если он соглашаться будет на эти условия. Я думаю все-таки, что рискну предположить, что не договорятся и стрелков не окажется в Вагнере, во всяком случае, вот в рамках этих договоренностей. Посмотрим, конечно же, могу ошибаться, потому что могут от Пригожина последовать какие-то там нереальные условия, что Стрелков вдруг согласится. Но в целом, думаю, что пока это маловероятное событие. Ну и, наконец, я все-таки хотел еще немножечко прокомментировать про ситуацию с Татарстаном, потому что мы вот помним, как обложки вызывали какой-то резонанс. Вы знаете, я поднимал тему в том числе о переименовании Должности президента Татарстана это был последний глава субъекта, который сохранял непосредственно тот самый э, статус президента в России. У нас все главы субъектов должны были переименоваться в глав субъектов, там глава республики, но не президент. Ушли от того, что произошло там в 90-е при Ельцине, когда у нас был парад президентов. Кадыров без проблем, там, к примеру, отказался, хотя то, что там национальная республика. Вообще, вы знаете, я не сторонник вот на, на национальных республик, как по мне. Нужно возвращаться к здесь делению страны по территориальному принципу. То есть просто убираем вот все республики, всех уравниваем, как и должно быть по конституции. У нас будет территориальное устройство. Области, как угодно их там можно назвать и все. Для чего? Для того, чтобы снижать вероятность каких-то сепаратистских тенденций, снижать вероятность там э, национальных элит, которые начинают заигрывать с федеральным центром, выбивая условия себе особые. Еще раз, на мой взгляд, обычный русский регион, обычная русская там, область, она не должна отличаться никак де-факто, потому что де юра так и есть. У нас по Конституции нет никакой разницы между там, Белгородской областью и Республикой Татарстан, например. Но если мы начнем копать и смотреть Конституцию Татарстана, во-первых, там не устав, как в других областях будет, а Конституция во-вторых, Во там такие вещи написаны с 90-х годов, вот э, тогда прям чуть ли не свое государство выбивали. Я напомню, как то рассказывал, Татарстан э, подписывал э, отдельный договор о разграничении полномочий с Российской Федерацией. Одним из последних. То есть там Чечня была на тот момент, но мы знаем во что это вылилось. И вот Татарстан. Но потом вроде как все урегулировали. Парад суверитетов закончился. Путин начал процесс централизации власти. Национальные элиты стали меньше с этой темой заигрывать. Но вот последний штрих это вот эта вот должность, когда с одной стороны пришли к компромиссу. От должности президента вроде как отказались, но прописали туда того самого Раиса. Это будет единственный субъект, где вот отдельный какой-то глава, но еще и Раис Татарстана. И вот эта обложка, на мой взгляд, она показывает вот это вот желание какой-то части национальной элиты к обособлению к какому-то желанию создать отдельное государство внутри государства. Что за обложка? Ну, увидите здесь получилось так, что, на мой взгляд, это сознательный шаг был, либо глупость редакторов, потому что обложку эту создали из двух картин. Я покажу сейчас их. Но если смотреть вот так, и вы читаете, вы видите черного кота в таких вот красных угрюмых цветах на фоне православного храма, и написано «из черное в белое, из старое в новое» из прошлого в будущее, то есть важен же всегда еще и текст, да? а там у нас идет мечеть, белый кот, и складывается впечатление, будто это вот какое-то православное там прошлое, хотя мы с вами понимаем абсурдность да, всего этого, посмотрите, во-первых, там этнический состав, да даже если бы он был какой-то другой, мы все живем в Российской Федерации, но посмотрите, какие были на самом деле картины, то есть мы видим, что здесь картина была вот такая, одна, это самостоятельная картина. И вторая была вот такая картина, где и православный храм, и мечеть. А из этого редакторы сварганили вот такое вот. Это вот свежий там январский номер. Ну, резонанс небольшой регионального такого масштаба произошел, я эту тему в принципе считаю необходимо поднять, чтобы просто в очередной раз подчеркнуть, что необходимо бороться с любыми там проявлениями каких-то возможных, да, вот таких вот сепаратистских тенденций, какой-то обособленности. Россия должна быть единая, Россия должна быть неделимой, вот те лозунги, которые звучали в гражданскую, при этом никто ни у кого не должен отбирать какую-то там культурную автономию. Здесь важно всегда вот это вот разграничивать, чтобы не впасть в какой-то там ультранационализм. Конечно же, это абсурд, и это я не поддерживаю. Но единое неделимое, территориальный принцип, равные права для всех, вот что называется то, что нам необходимо. В принципе, просто нужно начать следовать букве закона и Конституции. Ну что ж, большой у нас такой получился выпуск сегодня, крайне прям большой. Еще раз. Подчеркну, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мои официальные ресурсы. Найдите их с галочками. Они у нас все ВКонтакте с галочкой Моя личная страница, Телеграм верифицированный. Там у нас 470 тысяч участников. Яндекс.Дзен Рутуб. Вот ищите, пожалуйста, подключайтесь, потому что если вы смотрите на ютюбе, это все могут заблокировать в любой момент, потому что уже это не мои аккаунты, никакого контроля над ними нет. С вами был Дмитрий Никотин, спасибо всем за поддержку, будем как пытаться как-то пробиваться, возвращать аудиторию, стремиться к тому, чтобы нас нашла потерянная часть аудитории, чтобы мы воссоединились. Берегите себя и до новых выпусков.